да-да, Добро пожаловать любителям песочниц, выживалок, гринделок и прочих похожих игрушечек. Мы сегодня снова играем в игрушечку под названием Islands. Лично по мне это недостроенный шедевр и достойный конкурент. К тому же самому Майнкрафту и прочим, похожим, вы же. Валочкам. Напомню, что у нас в Islands не так давно завезли новое обновление, оно называется Water Water то есть водное типа обновление, или водянистая вода, или водная вода. Ну, в общем, как-то так оно называется. И в связи с этим, братишка Scratch, решил вернуться и немножечко снова повыживать в этом уникальном удивительном мире. Ну а выживать, ребят, нам приходится на острове. Давайте вкратце я вам продемонстрирую. Да, сегодняшняя наша серия будет посвящена выживанию и приключениям на нашем с вами небольшом архипелаге островов, который мы уже весь вроде как изведали, но я постараюсь показать вам, что а, еще? Ну а перед началом видосика малюсенькая просьба, дорогой зритель Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным а, видеоиграм Ну что ж, приятного тебе просмотра а, Наливай чаечку, усаживайся поудобнее А мы начинаем Так, ну что ж, в этой серии я буду знакомить, ребят, вас всех Всех с тем, что я уже построил за кадром Пока я отсутствовал Это моя новая база да, она значительно сильно э, преобразилась с момента прошлого видео. Ну а те, кто из вас не видел мои прошлые выживания по Айленсу, прошу переходите по ссылочке на плейлист. Она находится в описании под данным видосиком. Ну а мы, ребятки, начинаем. Ну что ж, краткий экскурс. Я вам сейчас произведу, что же такого есть в нашем э, лагере. Ну, в общем, это наша лачуга, в которой мы ночуем. Да, играем мы с коллегой, с напарником, который меня постоянно поддерживает. Да, мы в общем-то играем, развиваемся. Это наш дом, где мы ночуем, где это, в общем, самый Первый наш дом, с которого мы начали развитие на этом самом острове. Здесь у нас, как видите, есть печечка, в которой еще иногда бывает и еда, насколько я знаю. Да, давайте заберем отсюда все мясо. Оно нам пригодится, потому что мы чертовски голодны, постоянно нам хочется есть. Давайте перекусим немножечко и пойдем дальше. Да, ребят, вот это наш дом. Здесь у нас, значит, немножечко все оборудовано. Две кровати для сна. Наш, в общем, генератор защитного барьера уже стоит и работает. Ну и все остальное. Аптеку ящичек с необходимым инвентарем и так далее. Так, ну что ж, выходим эм, выходим вот сюда. Это у нас называется, так сказать, эм, сени нашего дома. Сени, эх, сени, эх, сени. какие же вы просторные, какие же вы страстные Какие же прекрасные. Что-то я, ребят, спел не то. Ну ладно. Короче, это у нас э, такой своеобразный мини-склад. Первая кладовочка, которая была до образования всего вокруг. А здесь у нас ящички, в которых храним мы сейчас броню и прочую э, фигню. Здесь у нас, смотрите, молоточки, топорики и так далее. Ну и два ящика под всякий э, хлам. Так, ну что ж, это главный дом. Дальше мы выходим. У нас доска задач. А здесь у нас есть необходимые задачи, э, выполняя которые мы продвигаемся в нас нашем выживании, да, и достигаем новых высот. Так, ну что ж, давайте глянем, что у нас на доске задач имеется. Давайте включим инвентарь. Есть вот такие, ребят, заметочки. Зеленая заметочка. Это у нас... Ой-ой-ой, чуть не разбил. Берем зеленую заметочку и читаем. Это у нас, ребятки, заметка с активными нашими квестами. А, список задач на сегодня, как вы видите, все под плюсиками. Все желательно выполнять и делать. Да, чему мы стараемся, чего мы стараемся и придерживаться. Так, ну что ж, вешаем это все дело обратно. Да-да-да, чем, чем мне нравится Islands, то что здесь можно вот так вот все предметы размещать, какие вы бы захотели, где угодно и как угодно. Это и отличает его от того же Майнкрафта. А. То есть тут можно прям вообще а, пиксель в пиксель размещать предметы, как тебе захочется. И верхняя заметочка, друзья, давайте тоже ее возьмем и почитаем, что же у нас здесь. А это список с доступными вакансиями, с профессиями, то есть чем уже можно заниматься на данный момент. Это фермерство, поварство, сталелетейщик, слесаря, электрики, друзья, и так далее. Можно, то есть, заниматься всем, что здесь написано. Так, тоже повешаем эту листовочку вот сюда вот на наш гвоздичек. Пускай висит. Дальше доска задач у нас вот так вот выглядит очень интересно. Так, ну что ж, вот с этой стороны у нас... Это у нас большое производственное помещение, где... Пойдемте, ребят, зайдем. Это большое, ребят, производственное помещение, где у нас стоят всякие огромные, огромные такие, знаете, штуковины, типа печей, плавильных печей всяких разных, пиры, работчиков всяких, например, вот эта вот штука, которая перерабатывает зеленую пыль, энергетическую, генератор Тесла зачем-то я поставил, не знаю, может быть пригодится, ну и зарядное устройство. Для теперь уже энергетических а, предметов Да, ребят, все находится вот в таком вот у нас а, Цехе, так сказать Да, и мы тут периодически делаем какие-то интересные дела а, да, Дальше снизу Сразу же находится наш склад главный Да, где мы храним а, в огромных Количествах все наши а, Припасы, то есть это булыга какая-нибудь а, Камень, булыга, песчаник Там и так далее, древесины Там куча, например, вот в этом ящике у нас Да, всегда ресурсы у нас сейчас На все практически имеются Так, ну что ж, выходим дальше, так Двери за собой не забываем, закрываем, выходим, друзья, дальше. Здесь у нас под открытым, так сказать, практически небом, под небольшим навесом находится кузнечный цех. Здесь у нас кузница, здесь мы переплавляем железо. Сразу же его перековываем во то, что нам нужно. Ну и складируем по различным сундучкам. Так, это у нас, значит, кузнечный цех был. А это у нас, ребят, слесарная мастерская. Здесь мы трудимся и создаем всякие интересные ништячки, которые также нам помогают в нашем выживании. Да, то есть тут у нас есть определенные шкафчики, да, под различные. То есть под электронику, да, под батарейки вот эти вот зеленые. Слишком трудно они выговариваемые, поэтому я их стараюсь редко выговаривать. Да, тут на столик, да, тут у нас необходимы инструменты и все подобное, все в таком вот а, духе. Даже старый ботинок, смотрите, есть у нас под стулом, да, завалялся. Где-то я его в песке, помню, открыл. Ну да ладно, ну что ж, продолжаем, ребятки, нашу обзорочку. Так, здесь у нас что? Здесь у нас небольшая конюшня, где мы содержим наших а, лошадей, да, вот тут у меня есть, ребятки, лошадка, это, кстати, моя лошадь, видите, Сюзанна ее зовут, да, здравствуй, Сюзанна, ну чё, как тут у тебя, а, еды хватает, нет, питья хватает, вроде хватает, вроде ни на что не жалуется, статус здоров, здоровая кобыла, а, лучше, а, так сказать, а, лучше мертвой. Да, логично, так, ну ладно, ладненько, ай, зачем же я ее оседлал там, ну что ж, слезай с нее, с не, слезай с нее, пускай сидит в своем вот в этом вот помещении, в своем загоне, так, и надо бы ее привязать, да, не забываем сразу же привязывать а, на стоечку, потому что как только мы усаживаемся на животное, она у нас сразу же отваливается, так, Сюзанна, ты что вышла-то из конюшни, а ну вон, вон обратно, вон пошла, пошла в конюшню, пошла! Пошла в конюшню, я кому говорю? Блин, не хочет заходить. Надо, надо ребятки, палочкой, наверное, ее подыгнать. Так, ладненько, это мы сделаем попозже. А, с конюшной, ребятки, мы определились. Да, здесь у нас привесь для еще какого-нибудь животного, который мы поймаем где-нибудь, да, это в процессе все у нас будет. Ну, идем дальше. Так, кто тут двери забыл закрыть? Да, это, ребят, швейная мастерская. Кто-то в нее забыл двери закрыть, хотя, может быть, это я сам и был. Закрываем двери, попадаем в швейную мастерскую. Здесь у нас тоже все аккуратненько, чистенько. А, здесь у нас, значит, полочка. Под различные кожи, под нитки. Здесь сундучки, под всякое разное. Ну и здесь, собственно, все агрегаты для выделывания кожи, выделывания пряжи. Да и э, ткацкий станок для того, чтобы ткать на нем полотно. Отлично, ребят. Зритель, не отключайся, дальше будет только интересней, досмотри, пожалуйста, видосик до конца, ну и не забывай участвовать в мини-игре, которая скрыта в данном а, видео. Будь внимателен, и тебе будут определенные плюшечки от автора канала Ура-Игра, то есть от меня, от братишки Скретча. Ну а мы продолжаем. Так, следующее у нас помещение, это... Так, это у нас выход а, на море. Выход, ребят, к океану. Вот такой вот у нас просторный океан. Там вдалеке виднеется остров, на который мы, возможно, сплаваем, хотя мы там уже были, но ничего, возможно, ребят, сплаваем еще и на видео, я имею в виду. Тут у нас пирс, да, на который мы швартуем свои корабли. Это у нас, можно сказать, старый пирс, у нас теперь есть новый пирс, его я покажу немножечко попозже, да. Как видите, здесь остался только один плод, он еще рабочий, да, на нем можно плавать, причем плавать можно на нем... Вот так вот нормально, сидя. Я-то думал, блин, он у меня будет лёжа и руками грести. А он нет, порядочно, веслом, как положено. Да, плот у нас, ребятки, рабочий, плавает. То есть на нем можно плыть куда угодно. Давайте его припаркуем вот сюда, пускай а, стоит. У нас темнело, давайте я сейчас посплю, чтобы настало утро. И продолжим обзорочку, что я могу сказать. Так. Где моя кровать? Вот она, кроватка. Так, сундук нельзя, а в кроваточку. Давайте, ребят, поспим, чтобы у нас побыстрее настало утро. Днем-то всяко лучше видно, чем ночью. Ох, ура, пробудились мы от сна. И да здравствует наше доброе утро. Пора выдвигаться и браться за работу. Так, это мы проходим. Сюзанна, ты до сих пор на улице? Я же тебе сказал зайти в конюшню. Чёртова ты, кобыла! Не хочет она заходить в конюшню. Ничего, мои уговоры ей не помогают. Скорее всего, какая-нибудь... Какой-нибудь способ пожестче поможет, но об этом мы подумаем чуть попозже. Так, ну что ж, дверь закрываем за собой и подходим к следующему нашему помещению на нашей базе. Это у нас, друзья, самое практически чуть не неважное здание, помещение. Это кафешечка, где мы, вот так вот проснувшись с утра пораньше, начинаем кушать что-нибудь. Где, кстати, у меня еда-то вообще есть, нет? Начинаем потихонечку что-нибудь кушать, да. Заходим сюда, можно что-то приготовить. Здесь вот есть плита у нас, да, кстати, куча хлеба у нас, да, в плите уже приготовлено. Здесь у нас а, столики с продуктами. Это у нас типа холодильник. Такой себе примитивный холодильник. Конечно, хотелось бы... У меня, кстати, есть идеи, как лучше холодильник сделать. Но, но, но пока вот такой он такой, что он примитивный такой, да, шкафчик просто поставили из-под вещей, и вроде как холодильник, да, там все продукты давно уже стухли, стухли, это так вот, отвлечение небольшое, так, ну что ж, вот такая, ребят, кухня, здесь у нас тумбочка, да, с необходимой посудой, здесь у нас даже есть шкафчик для переодевания, то есть с одеждой повара, здесь у нас, в общем, такие, знаете, столик такой с едой, самый крутой, я бы сказал, который дает определенные бафы на силу, на выносливость и так далее, вот так вот мы тут проводим, на кухоньки время, когда только-только просыпаемся и нам срочно нужно что-нибудь покушать. Кстати, где у меня еда? Я уже что, все съел, что ли? А в инвентаре у меня кроме хлеба ничего не осталось. А, у меня же есть еще ножки. Отлично. Давайте закусим как следует, иначе мы свалимся. Так, ну что, дальше, ребят, здание у нас... А... Закрыто, да, ну, закрытые здания Я вам продемонстрирую, постараюсь, ребят, в следующих моих видосах Это у меня, значит, казна Ребят, если вам интересно, чтобы я полностью все здания открыл И мы с вами посмотрели, то, пожалуйста, пишите в комментариях Не, не стесняйтесь, я специально для вас выпущу видос И покажу, что у меня находится за запертыми а, дверьми То есть, в первую очередь, это вот здесь Это наша казна, и она же оружейная То есть, у нас там хранится оружие И у нас там хранятся самые драгоценные нам материалы ну что ж, мы идем дальше, так, смотрим, что у нас здесь А тут у нас, ребятки, наш гараж и наш автомобиль Вот такой вот автомобильчик мы построили Он на ходу, на нем можно кататься Он у нас просто-напросто как рабочая лошадка Замен лошадки используется той, которая постоянно куда-то уходит А он всегда стоит на месте, в него, его только нужно завести, этот автомобильчик И поехать, куда глаза а, глядят Да, вот такой вот гараж, тут у нас, значит, есть смотровая яма Мы вот так, зайдя в смотровую яму, можем посмотреть наши шасси Ничего ли там не, прив... не повреждено, а, ничего ли мы не побили, пока гоняли по кочкам и так далее. То есть, все легко, достаточно и а, просто. Так, ну что ж, тут мы, значит, обзорчик сделали и идем дальше, друзья. Что у нас дальше за здание, сооружение такое в египетском стиле? А это у нас элементарная алхимическая а, точнее, не алхимическая, а просто, ребят, химическая лаборатория здесь у нас спряталась. А все, да, у нас а, уникальные рабочие места в уникальных местах и находятся. Да, здесь мы, в общем, можем химичить. Тут мы создаем резину, либо а, порох. Да, тоже очень важные компоненты, без которых тоже... В общем, с которыми, лучше с которыми, чем без них. Понимаете, друзья, какая, какая здесь связь? Вот, также здесь можно, это что у нас такой лавочка или что это такое, да, можем на лавочку так присесть, отдохнуть немножечко на свежем воздухе, даже, я бы сказал, в тенечке, да, здесь сильно лучи солнца не попадают. И мы вот так вот, даже во время тяжелого трудового дня, можем зайти сюда немножечко передохнуть, да, вот такая вот у нас химическая лаборатория тут у нас обосновалась. Так, ну что ж, идем дальше, смотрим. Это еще не все. А, Пойдемте дальше. Что это такой домик за, на куриных ножках, спросите вы? А это у нас, ребятки, алхимическая лаборатория. Здесь мы можем варить а, зерки. Но алхимическая лаборатория у нас, по-моему, закрыта. И опять-таки, если, друзья, вы хотите, чтобы я сделал внутренний обзор, то напишите мне в комментариях. Я в следующем своем видосе обязательно сделаю обзорочку. Ну или смотрите видосы по прохождению в Айландс. Я когда-нибудь там точно покажу, как у меня обстоят дела а, внутри моей алхимической лаборатории. Так, ну что ж, мы практически так. Здесь у меня место под постройку чего-нибудь еще. Я специально оставил так ровненько. Так, здесь у нас, друзья, что? А тут у нас огромный огород, на котором мы выращиваем свеклу, кукурузку, картошечку, морковочку и различные всякие а, вот такие интересные цветочечки. Да, это у нас банальный огород. Что-то лошадей как-то много на участке развелось. Раз, два. А, на горизонте вон еще две маячи. Три, четыре. Офигеть, мясо у нас в округе. Короче, дохренище. А мы тут, блин, перебиваемся с голодухи. Так, ну ладненько. Так, идем дальше, ребят. Это еще не все дальше. Интереснее. Так, выходим а, через гараж и выходим мы прямо к нашему новому огромному порту. Это у нас морской порт для большущих кораблей, то есть ну в порт мы зайдем немножечко, пробежимся здесь, ну а корабли, ребятки, я буду обозревать на отдельном своем видосике, поэтому приходите на мои видосики и обязательно все увидите, хотя здесь дверь открыта, но я пока, ребят, заходить туда не буду, просто осмотрим внешне, это у нас большой пароход который мы начали строить, этот пароход у нас из, именно связан с обновлением, вот это, про которое я говорил в Water. раньше такого парохода не было в игрушечке, сейчас его добавили, мы тут уже немножечко его обустроили, даже успели немножечко его поломали немножечко, как видите, да, из пушек по нему постреляли Пытались убрать несколько ненужных блоков, но ничего у нас а, не вышло Поэтому у нас, ребята, он такой немножко покоцанный Но я думаю подкрасить, подрихтовать немножко И будет у нас он в идеальном состоянии Здесь же у нас пиратский корабль целый Вот такой вот, да, он строгий видос Он, ребят, боевой а, Боевой он потому, что у него даже есть пушка здесь сзади И он реально стреляет Он стреляет просто-напросто наповал своими огромными ядрами. Да, внутрянку тоже, ребят, можно будет посмотреть, но, как видите, он у нас закрытый, запертый. И, если вы, ребят, хотите, я вам продемонстрирую внутрянку своих закрытых помещений в отдельном своем а, видосике. Вот такая вот будет у нас интрижка. Так, ну что ж, а мы идем дальше. Да, вот это у нас, ребят, порт. С него можно и порыбачить. Сюда у нас швартуются наши корабли. И здесь, в общем-то, у нас хранятся кое-какие а, припасики. Какая-то статуя, я смотрю, стоит. А, да, это же я сюда ставил. Точняк. Так, ну что ж... Как вы видите, экзотические растения мы уже привезли с разных островов. На нашем острове кактусов не было, но мы решили их привезти, и теперь они у нас а, имеются. Что же еще, ребят, я вам не продемонстрировал, а пойдемте, я сейчас вам и покажу. Кстати, можно на автомобильчике проехаться. Я же вам обещал продемонстрировать, как у нас работает автомобильчик. Сейчас мы это а, сделаем. Да, давайте, пожалуй, прокатимся, как я обещал. Садимся на сиденье водителя и заводить колымашка. Завелся он, правда, что светом нельзя регулировать. Ну да ладненько. Так, ну что ж, задний ход. Плавный, плавный выезд у нас из гаража. Да, именно через заднюю дверь мы будем езжать. Но вот тут, кстати, будет трудновато. Ведь тут я не, не совсем хорошо еще пока оборудовал выезд. Да-да-да, особенно... Ой, как здесь неудобно будет сейчас езжать. Давайте попробуем аккуратненько. Не побей машину, не побей! Тут, наверное, мы будем с трудом выезжать. Но наш внедорожник справится с такой задачей. Да, наша машинка очень лихая, бодренькая. И она легко справляется с подобными неровностями. Так, ну что ж, давайте, ребят, проедем дальше. Сейчас я вам все продемонстрирую. Да, автомобильчик у нас самый примитивный на паровом двигателе, но и нам этого хватает, потому что он очень достаточно быстро Едет. Так, тут, смотрите, статуя С этой статуей, кстати говоря, связана Очень интересная история И сейчас я вам, друзья, ее поведаю Давайте посмотрим, что это за статуя А это, ребят, не просто статуя Так, мы, наверное, подожжем сейчас за Жаровню специально Да, давайте подожжем Это у нас святое место теперь, которому мы, можно сказать, поклоняемся И со слезами на глазах Вспоминаем нашего замечательного Коня, которого мы Безвозвратно утратили Давайте, ребят, прочитаем, что с записочкой Здесь у нас. Вечная тебе память Плотва. Да, коня звали Плотма. Плотва. Хорошая была лошадь, верно служила своему хозяину, но как-то раз проходила мимо испытательного полигона, где проверяли корабельное оружие и чисто случайно была наповал сражена прямым попаданием крупнокалиберного корабельного оружия. Наша память о тебе будет жить вечно, Плотва. Да, хорошая была лошадка, но неудача постигла ее и теперь она покоится именно вот на этом месте, где и была, собственно говоря, умер чулина. Так, ну что ж, ладненько. Это, это святое место мы оставляем в покое. А у нас теперь уже место плотвы есть новая лошадь, как вы уже видели. Вы уже, да, друзья, видели. Я вам ее показывал. Можно отмотать и посмотреть. Так, ну что ж, едем дальше. Это еще не все. У нас остров полон сюрпризов. А мы можем еще немножко проехаться и посмотреть, что у нас здесь есть интересного. Да-да-да. Сегодня с обзорной экскурсией. Сегодня я вам рассказываю, что у меня где находится. Так, подъезд здесь не очень-то хороший, я бы, наверное, несколько деревьев убрал, они здесь очень сильно а, мешаются, и, наверное, я это сделаю прямо сейчас, потому что я давно хотел это сделать, но у меня все никак руки не доходили, вроде как деревья полезные да, вот это, по-моему, каучуковые деревья, из которых мы добывали каучук и поэтому мы их так долго не убирали пришло время уже с ними расправиться разобраться, убираем все это барахло, оно реально уже осточертело, потому что я каждый... ой, машина машина, машина, машина я неужели машину побил? Нет такое ощущение? Нет, ребят, я думаю, что я у машины что-то отбил, но вроде бы машина целая. Так, ладно, забираем все это барахло, эм, забираем древесинку, она нам пригодится, да, там, на постройку чего-нибудь. Да, и вот эти деревья, они мне очень сильно мешали. Вот это бы еще камушки убрать, которые здесь тоже у нас лежат, мешаются, но ну, мы их уберем чуть-чуть а, попозже. Так, немножко захламили свой инвентарь, ну ничего страшного. Так, ну что ж, подъезжаем, подъезжаем к еще одному месту, так, как я на пассажирское сел. Давайте сядем на водительское, так... Подъезжаем к нашему еще одному месту. Это у нас, ребятки... Это у нас, кто уже, наверное, догадался Это, друзья, у нас шахта В этой шахте мы ковыряемся Главное не забыть взять вот эту каску шахтера Иначе нам будет очень а, темно Одеваем каску шахтера И добро пожаловать в подземный мир, друзья Страшно? Ха-ха. Очень там страшно Ну, хотя здесь страшного, ребят, ничего нет Потому что подземный мир здесь еще не совсем хорошо доработан Особенно, когда ты его копаешь сам А поэтому здесь все у нас ровненько будет и гладенько Так, включается наша шапка И я вам демонстрирую, ребят Это то место, где мы в основном основном ковыряем наш а, булыжник, наш камень, из которого мы потом а, строим. Вот такие, ребятки, здесь катакомбы. Вот у этого места, ребят, интересная история Здесь мы взорвали первую свою пороховую бочку а, бомбанула очень знатно И, как видите, в этой ямке, да, можно теперь свой мини-дом какой-то подземный построить То есть это все от взрыва всего лишь одной бочки Вот видите, у нас входик, да, какой И вот эта вот яма от взрыва одной бочки у нас образовалась Здесь достаточно просторно, чтобы построить целый дом, блин, подземный Реально, для гномов Так, ну и тут у нас тоже ответвление Тут я очень жестко орудую бурым Как вы уже, наверное, видите, тут все просто Просто а, беспощадно и безобразно изуродовано буром. Здесь я добываю камушек. Да, наверное, скоро уже пробурюсь до ядра земли. Но я думаю, такое, такого не случится. Скорее всего, ограничения здесь какие-то тоже имеются. Так, ну что ж, с шахтой мы заканчиваем. Никому не интересно власть в потемках, Даже мне просто так. Я надеюсь, что я вам продемонстрировал. А вы сделаете свои выводы. Так, ну что ж, с шахтой мы заканчиваем. Обязательно оставляем шапочку обратно шахтерскую здесь на месте. Так, где она у нас? На семерочку и на шестерочку. Так, где у меня тут. А, вот она наша шапочка. А, просто вешаем ее на стенку. Вот сюда. Вот. Даже можно, наверное, перевернуть. Вот таким вот образом. Все, пускай висит а, для того шахтера, который сюда зайдет. А, так, ну что ж, и дальше давайте тоже проедемся. М -м -м. Так, опять я на пассажирское сиденье сел. Да что ж такое Это Так, садимся на место водителя. Пибип. Ящерца. Уйди отсюда, уйди задавлю. Да что ж такая наглая-то, а? а? интересно, можно задавить ящерицу? Ой, нет, я в нее врезаться могу, а задавить нет. Ну-ка, давай с разгона. С разгона! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что за дела, ребятки? Я ящерку задавил. Можно, оказывается, давить животных. Можно. Одно мясо с нее падает. Блин. У меня и так животных на, на острове мало. А тут я еще ящерицу, наверное, последнюю задавил. Черт возьми! Как хорошо, что меня сейчас писаться не видят, иначе бы они мне выписали огромнейший э, штраф. Ведь у меня тут все животные занесены практически в, кран, в красную книгу. Кроме вот этих вот надоедливых лошадей, которые, которые здесь оплодятся а, просто как кролики. Кстати, кроликов у меня тоже нет. Так, и тут у нас что такое? А, да, забыл, ребят, показать. Это у меня ветряная... Ой-ой-ой-ой, машина! Машина сейчас, похоже, разобьется. так так так так так Тормоза, тормоза забыл включить но тормоза забыл поставить Нет, вроде бы встал, ну ладно Так, ну что у меня тут такое? А это, ребятки, это у нас ветряк Типичный ветряк, который вырабатывает электричество И как вы видите, линия электропередач уже идет на мою базу И запитывает мой а, мой энергетический а, механизм Который в свою очередь заряжает какие-то предметы энергетические Так, это забираем и едем а, дальше Так, место водителя и погнали Так, ну что ж, давайте попрыгаем по Посмотрим, какая проходимость у этого авто Вот так вот, ой, кого? Кого я там опять задавил, друзья? Опять кусок мяса выпал Неужели здесь была еще одна ящерица? Да что ж, за невезение-то такое Сегодня нехороший, неудачный день Сегодня у ящериц, хочу отметить этот момент Потому что я за одно видео Задавил целых две ящерки Ладненько, едем дальше Так это, ребят, было не все. Вот. На самом деле, я не знаю, что это за постройка такая, но это строил мой напарник. Он, видимо, хотел сделать что-то грандиозное, но так и не достроил. Возможно, какой-то домик. Возможно, это была смотровая башня, смотровая вышка, что-то в этом роде. Но интересный факт, что здесь, возле этого места, очень много лошадей. О, ящерка еще осталась. Хорошо, не всех я ящериц перебил. Здесь очень много лошадей. Вы посмотрите, ой, еще одна коза. Но это та самая, которую я не Давно доил. Как ее звать? Ну-ка, ну-ка, стой, стой, коза, стой. У меня была коза, и она сбежала от меня. Я не помню, я помню, как ее звали, но не, не уверен, что это она. Давайте посмотрим. Ну... Нет, это просто коза дикая. Это не та моя коза. У меня коза Машка была, на самом деле. Но она куда-то сбежала. Так, лошадей очень много. Но ну, это хорошо, конечно же. Мы их на место пустим потом за кадром. Так, все, ребят, идем дальше. Давайте, наверное, мы не пойдем все-таки, а поедем. Потому что в ногах, правда, нет. А в колесах-то она точно есть, ребят. Садимся и погнали, да. Это странное сооружение. Мы посмотрели. В нем такого ничего необычного нет. Хотя нет, оно загадочное. С одной стороны, какая-то загадка в этом месте есть. Какое-то мистическое место, да, очень странно все-таки, что здесь спавнится такое количество лошадей, ну да ладненько едем дальше, а дальше у нас, ребятки огромнейшие просторы, которые будут нас постепенно застраиваться, планируется построить здесь, о, еще я с ящерицами тоже вижу проблем нет, их тут достаточно много, раз, два, три о, да тут их просто дохрена, весь берег усыпан ящерицами, если присмотреться то можно понять, а я тоже думал, почему они по горам уже разбрелись их просто здесь, ребятки, в избытке оказывается ну ладно, да, ребят, это место у нас отведено под постройку. Здесь мы будем строить какие-нибудь э, загоны. Вот как, например, вот эта яма только для животных. Только нормальные, не просто тупо ямы, а нормальные загоны для э, зверей. Естественно, еще буду, наверное, какие-то насаждения здесь выращивать. Ну, в основном под постройки, ребят. Может быть, огороды будут, поля какие-нибудь. Не знаю, пока что еще не определился. Так, здесь у нас э, яма. Это место, где мы выкапывали глину. Давным-давно уже тут ее нет этой глины, мы уже из нее все построили, и все, в принципе это, ребятки, на этом на этом наш остров на сегодня а, все, что это у меня такое сзади на капоте так, я не понял, это что такое выросло автомобильный багажник это я понимаю, а что выросло-то на моем автомобиле вот это что такое, трава и семена, то есть они у нас остались просто на машине, не, на самом деле смотрится прикольно, да, я оставлю я оставлю этот вариант этот момент, пускай так оно и будет так, садись уже на водительское сиденье, хватит уже играться со мной, так, ребят поехали дальше, в принципе, в принципе, кстати, да вот от такого вида тоже можно кататься здесь на автомобилях, ну как по мне так это неудобно, Но с такого вида можно кататься только по каким-нибудь ровным трассам, а здесь м -м, все, все видите, испещрено всякими холмами ямами, поэтому так не совсем Удобно. Переключаемся на нормальный вид и заезжаем, ребятки, обратно. ну в принципе, вот это это весь наш остров, все мое развитие на данный момент в игрушечке под названием Islands То есть мы очень много здесь построили, как вы видите, всякого интересного, разнообразного. И мы еще построим так аккуратненько. Клиренс-то позволяет. Ай-яй-яй-яй-яй! Клиренс позволяет! Давай-давай, заезжай! Вот клиренс нам позволяет, и мы можем вроде бы как бы спокойно, но не совсем. И вы смотрите, полный привод все-таки у авто. Полный привод, хорошо работающий, да. Да-да-да, тут не надо ничего отдельно собирать Машинки здесь собираются гораздо проще Чем в каких-нибудь автосимуляторах Так, секундочку, опа, все Заезжаем в гараж, паркуем наше авто На свое законное место Пусть даже оно у нас и с травой Но мы потом его а, почистим Вот, собственно говоря, друзья, и все на данный момент Это, значит, обзор нашего с вами острова И как мы на нем уже а, развились Я надеюсь, ребят, вам понравилось Для того, чтобы братишка Скретч продолжал Пилить видосы по игрушечке под названием Islands. давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков и братишка Скретч будет гораздо чаще играть в эту недооцененную по моему мнению